Добрый день! Я хочу предложить вашему вниманию рейтинг самых опасных для мужчин продуктов, которые так или иначе приводят к тому, что у мужчины постепенно снижается потенция и появляется импотенция. Итак, топ 10 того, что должен остерегаться или использовать небольшими количествами каждый мужчина, чтобы подольше оставаться мужчиной. Первое место в рейтинге – это диетическая пища. Диетическая пища, она ограничивает многое, поэтому на диетическом питании нужно находиться, но оптимально короткое время. И по мере того, как устраняется то заболевание, по поводу которого вы сели на диету, вы должны переходить на смешанное нормальное питание. Будут вот у вас вопросы, вы видите контакты, обращайтесь. Второе место в рейтинге, я бы сказал, рафинированная пища. Чем она отличается от диетической это более расширенный диапазон, но рафинированная пища, она бедна. Бедна витаминами, микроэлементами. То есть она мало, что может принести организму мужчины. А чем отличается мужчина от женщины? Более интенсивный обмен веществ. Что дает более интенсивный обмен веществ? Вот те самые витамины и микроэлементы. Работают белки, мужчина обычно белковую пищу кушает. А витамины и микроэлементы ускоряют движение в десятки раз. И держат биологический возраст мужчины, ну скажем так, в таком среднем возрасте. Не дают ему свалиться в приклоны. Третье место, я бы сказал, это сдоба. То есть мучные и сладость, сладкие изделия. Почему они опасны для мужчины? Ну понятно. Быстрые калории, они хороши перед физической нагрузкой. Съели сдобу, пошли в тренажерный зал, пошли на огород Покопали немножко, там пару соток, а может быть и больше. Не вопрос, сдоба вам безопасна. Если вы же съели сдобу и присели в удобное кресло, сели перед телевизором, просто занимаетесь неинтенсивной офисной работой, сдоба приводит к тому, что быстрые калории попали в кровь, дети организм никуда не может, перерабатывают жиры. И у мужчины появляется абдоминальное ожирение в тот самый животик. К чему это приводит? Ну, вы знаете, вот этот животик ⁇ это фактически кладбище мужских половых гормонов. Мужчина вырабатывает мужские половые гормоны, его эндокринные железы, попадают в животик и там превращаются в женские. Как вы понимаете, женские гормоны не способствуют мощной потенции, а приводят постепенно к импотенции. Поэтому тут нужно просто понимать, что появился животик, это уже первый сигнал, потому что... Более жесткий сигнал, когда появился не только животик, появились грудные железы. По форме, напоминающие молочные. это более дальний шаг в сторону ну, гормональных нарушений, которые не свойственны для мужчин. Поэтому на уровне пивной животик обращайтесь к диетологам, решайте проблему, балансируйте свое питание. У вас питание не сбалансировано. Ну, На четвертом месте я бы поставил такой продукт, как мороженое. Почему? Потому что, ну, в принципе, жирные и сладкие, и жиры, и сладости перевариваются легко, усваиваются легко, а дальше как сдоба. Рядом на пятом месте я бы поставил бы кашу с маслом. Да, традиционные наши, питание у славян, но традиционные перед физической нагрузкой. Если вы после порции мороженого или после порции каши с маслом занимаетесь тяжелым физическим трудом, не вопрос. Все в порядке, вы в абсолютной безопасности. Если же у вас опять-таки гиподинамия, животик и все дальше, то, что я вам рассказал. На шестом месте я бы поставил жареный картофель. В принципе, от каши с маслом, от сдобы мало чем отличается, чуть другой вкус, а действие то же самое. Быстрые углеводы, много жиров, абдоминальное ожирение. На седьмое место я бы поставил бы еще один наш хит. Хлеб с маслом. Или с любым другим источником жира. Механизм действия абсолютно тот же самый. Быстрые калории в крови. И если гиподинамия, то абдоминальное ожирение. А следом снижение потенции. На восьмое место я бы поставил такой распространенный напиток как пиво. Ну, в принципе, есть несколько механизмов. С одной стороны, опять-таки, пиво это быстрые калории, которые приводят к тому, что надо куда-то деть энергию. Если вы никуда не деваете, то возникает проблема. Ну и все-таки пиво содержит, повышает уровень женских гормонов половых и э, подавляет автоматически мужские. Но! Вы знаете, если все вышеперечисленные факторы вы поели и накопили, и сколько бы вы ни ели дозы зависимого, вы будете накапливать, пиво как раз может быть регулятором. Каким образом? Очень просто. Пиво подавляет мужские половые гормоны, действует на них непосредственно. Когда ваш организм здоров, когда он имеет хорошее сбалансированное питание, он на это подавление реагирует. Я же мужчина. И уровень гормонов повышается выше исходного уровня. Что вы получаете? Вы не снижаете потенцию, а наоборот ее повышаете. Но это если пиво вы пьете не чаще двух раз в неделю. Тогда все в порядке. Если чаще, вот этот прессинг по мужским половым гормонам в конце концов может дать тот результат, которого вы не хотите. Поэтому используйте пиво правильно. Используйте пиво по назначению. Не для снижения потенции, а для повышения потенции. На девятое место я бы поставил бы копчености, пресервы, вот такие вот, знаете, полуфабрикаты которые непонятно долго хранятся, а понятно, понятно почему, потому что там куча химии. Вот эта вся химия, она раздражает сердце мужское, второе простату, нарушает функцию, там и постепенно приводит к импотенции. Поэтому старайтесь химическую атаку по своему организму не проводить, потому что вы не докажете своей супруге, что тот простатит, который вы заработали на этом питании, это не потому, что вы где-то были там, налево сходили или левее, чем нужно было. А потому что вы просто так питаетесь. Балансируйте свое питание на натуральных продуктах, и тогда не будут вам угрожать импотенции и по этому поводу. Десятое место ⁇ это комбинация произвольная всех вышеперечисленных факторов. Если вам не повезло, вы их неправильно комбинируете, то есть вы складываете один фактор другим, ну... Порция жареной картошки, после этого хлеб с маслом и порция сдобы или мороженое. Ну, сами понимаете, запив пивом. Комбинация прекрасная, но не, не для потенции, не для сохранения мужской силы. Конечно, все усиливает, как вы уже поняли, гиподинамия, все усиливается с возрастом, но, знаете, паспортный возраст и биологический возраст, это две большие разницы. Знаете, мужские половые гормоны можно посадить не в 40, не в 50 лет. А на старте в 12-15. Имея все вышеперечисленные факторы и развив просто банальное ожирение. Поэтому берегите свой организм. Думайте о том, как сохранять потенцию нормальными природными способами. Обычными продуктами питания. Питание комбинируя их правильно. Ну а если у вас что-то будет не получаться... Контакты вы видите, вы легко можете ко мне обратиться. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Могу вам помочь в случае вашей необходимости. Обращайтесь, не стесняйтесь.